Всем привет, с вами Соник. Сегодня мы, так, сегодня мы играем в Майнкрафт, ну да, давно не было видео, извините, возможно я сниму ролик, тебе расскажу, почему я так долго не было. Но сегодня мы поиграем в обычный Майнкрафт, попытаемся его пройти, но у нас будет 60, 63 мода, ну что, начинаем, так. будем играть на, на совершенном мире, давайте, давайте вот без читов, все честненько, просто поиграем. Мир загружается. И вот уже загрузился у нас уже что-то непонятное. У нас книга сразу выдалась какая-то. А, смотрите тут, тут какие-то животные или что это? это? Ну, да, это медведь грызли, медведь -грызли. так груд раннер змей в общем читать не будем начнем срочно с дерева в смысле? лёх и дерево не падает это чудо баги Хоть пока еду надо собирать. Хочу а делать. Больше нечего. В общем, если вы, если вы хотите, чтобы я продолжал снимать на Ютубе, то, по пожалуйста, по поставьте лайк, поддержите меня. Я для вас по хочу постараться буду стараться снимать ролики если будете ставить лайки правда ладно давайте продолжать пока так. это собрали цветки есть И это собираем Дерево добыть. Так. Дрова. Вот всяких семян полно. Не знаю, что делать даже. О! То есть не хочется. Можно палки сделать как-то. Сростника, стоп, из ростника же можно сделать палки. Подожди, нет, нельзя, вот нельзя из ростника делать палки. Вот здесь бамбука можно, если я не ошибаюсь. Из бамбука можно делать палки прочные. Вот. И где нам искать? Как дерево добывать? Как вы. Напишите в как вы думаете, как дерево добыть? Как может добыть дерево? может прям тай... тайм-код, тайм-код даже поставить. И написать. Как ей следует добыть дерево? А как его добыть, если он не добывается? Вас помогите. Так. Вижу по голосу Может грабень. Вот, давайте соберем вот этот гравий и будем ломать его. Ну что ж, надо будет ускорять. Это все, ускорять надо будет. Скорее всего. То, что не выпадает. Куда не выпадет эти в Грави. Этот пацан. дальше может этим кремнием что-то сделать можно надо подумать как я что-то скрафтить если не могу добыть дерево хм. может что-то реально скрафтить можно из кремния еще чего-то чтобы добывать деревья о палки ну-ка. Давайте О, тут есть какой-то флилпул. Какое-то кремниевое оружие. Ну-ка, что оно делает? Ну-ка, ну, -ка, да, ну -ка. Может, оно дерево дерево бывает? Да, оно дерево добывает. отлично. как у него прочность? То есть неизвестное. Но эти деревья добывать. Напишите в комментариях, стоит ли запускать стриму когда-нибудь, или или все же лучше не, пока не стоит ничего делать. Напишите, пожалуйста, в комментариях, мне будет очень интересно читать ваше, узнать ваше мнение по поводу стрима. Ну, ладно. это вы забыли, это чудо. Волик непонятный привет. собираем отлично офига <Слышко> ты офига здесь только кролик В виде волка прикольно волчи кролик еще еще еще еще еще вироски надо добыть что доски мне пригодятся Вы знали возможно если они не умру всего в этой серии то будет несколько серий думаю скоро она будет заканчивать а сейчас может, хотя не знаю, до камня развиться или до железки я играю на 1.18.1 новая версия майнкрафта с, с, с пещерами, скалами и так далее и вот с модами решил поиграть то возможно я еще скачаю модов и запишу когда нибудь серый где играю со 100 модами возможно с тысячи, 10, 10 тысяч, сто тысяч, миллион, хотя ми уже от 10 тысяч вряд ли потом будет, но вот тысячу наверно, когда им запишу. О, какие там руды! Блин, у все такое. Давай, давайте еще что-то добудем. Блин, тихо, ой, там, там просто опасно шахту идти, шахту идти будет в эту опасность, скорее всего. Все. Так, у меня есть клубника. О, как клубника хорошо установила мне. Давайте пока. Так, что у меня здесь есть? Ох, у меня сколько дуба. Здесь. Денько, целый стак. 2 24 так во Два стака досок Но ну, мне этого хватит Почему надо это хотеть дуб ой ночь ночь это страшно ночь это очень страшно ребят что Ночью что ночью всякое может быть давайте скрафтим себе меч это что это такое я не понял что это за шапка не ж... о мне халявный шлем там подарили халявный шлем подарили все все не надо ничего не больше не надо Значит, шлем карнит х... мелан ну Куда давайте оденем мне кажется это только подарок верх не поможет Немножко поможет все же мне развиться и выжить, овечка, овечка, овечка. Мне страшно нафиг, нафиг эти пещеры искалы. Блин, мне бы факел. Вот сейчас факел бы не помешал. Знаете? Ой, тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо Я не могу не факел, мне нужен факел. Но без факела никак не прожить без факела страшно ходить ночью по майнкрафту мне нужно пережить эту ночь Ой. Ребят, ну-ка, в этом моде на кнопку «Ж» нажимать. то мы можем... О, да, есть такой мод, где можно превращаться в любых мобов. Это поможет мне. Это реально поможет мне пережить ночь. Отлично. Хотя мне... Хотя я, блин, я в зомби превратился. Блин, мне нужен хотя бы крипер нет я, я ждем смогу в обычного игрока превратиться вот посмотрите меня крипер не трогает все все я спас себя отлично я спасся капец я зомби с арбузным шлемом на, кол на голове вообще классно Ух. я уже думал то что ночью будет сложно но ну, нет надо. ночью можно выжить ночью будет выжить возможно надо убить кто это кто это такой там ой так это... кто это где Я помидор помидоры. Ч ⁇ рт. На еда кончилась. На еда кончилась. Ч ⁇ делать? Фигак. я не гнилую вот есть не буду О, кустик кустик кустик седой точно кустик седой нет брина семена только ее блин о физалис физалис мне выпал тогда физалис я и поем потом пчелы так не будем приближаться пока захотят зомби закусать и капочку захотят зомби убить о ребят это же мой шанс что-то добыть наконец таки в пещерах так давайте давайте добудем эту труду скажешь возможно быть да и возможно быть ревянокитой я получил кость с трудой хорошо так в воду я не полезу Воду мне не надо Воду мне нельзя шля зомби то что я туда так зомби не надо мне воду воду мне нельзя идти так свинки черные всякие это такие прикольно так. о мясо, мясная да какая-то вот мясо даю еда О, еще еще куда так тихо тихо тихо что здесь еще какая-то тут еще какая-то пещера у меня не интересно кстати давайте давайте заберем грави что мне гравий понадобится Чтобы кое то скрафтить кое-чего я как раз она уже будет выбраться камня давайте покроем печку скрафтить мне нужен уголь без угля я никак ну, пошли искать надо искать уголь уголь найду и все будет хорошо так опа скелет я свой, все хорошо, я свой. Так, пока что ночь. Это главное. Мне понадобится все равно морской транспорт. Который не мне позволит по воде передвигаться. То есть какой-нибудь, не знаю, утопленник. Паук. Здорово. Второе, свой. леет так быть плавать поплаваем пока дада я плыву видишь вишь я плыву В воде по воде хожу ой шахта шахта блин Чего, нельзя нельзя нельзя влезать у меня же шлем а я в шлем не сгорел случайно вроде нет а, -а, а у меня шлем ломается прикиньте меня на солнце шлем ломается жесть уйди тогда -да. на солнце шлем ломается ой Давай, давайте, давайте тут заспрута. О. Маски будем покорять. Лазурит! Чего? Лазурит! Как? Как Как здесь лазурит сгенерировался? Блин, лазурит! А, нет, да нет, Блин, так! Давайте превратимся пока в обычных игроков! О! Давай, давайте в эту шахту сходим! Уголь! Уголь уже! Зомби, зомби превращаемся на всякий случай! кто тут заспавнится, так. Это я не могу. А, давайте. Это что, чугун? А, а, это уголь не в булыжнике. Вы прикиньте, уголь вроде бы. Андезите. Доль, походу дольше, дольше обычного добывается, капец. Ничего мне делать. Я только один уголек добыл, по сути. Порох. Нет, порох мне не нужен. Мне нужен уголек. А уголька. уголька я не добыть не могу. Меть, мить тоже. сак точно попробуем скрафтить печку Она, конечно, крафтится да печка крафтится отлично так давай пошли добывать камень чтобы это кир, кирку сделать точно все них которых камушков хватит попробуем кирку сделать так да, у меня даже два уголька есть отлично не хватит не о нет мне шлем не нужен спасибо камушек камушек все а есть кам Но есть каменная херочка Значит, такая подстава только с деревом так же же не нужен спрут который вывела сейчас Солик, почему ты добываешь лазурит каменной киркой это же невозможно так блин я вам скажу, что в обычном майкрафте лазурит можно добыть каменной киркой это правда то есть их, их модов у меня нет на добычу лазурита каменной киркой это правда почему лазурит все это реально лазурит, капец! У меня восемнадцать лазурита. Ладно, нужно искать железо. Так что будем путешествовать. Уже искать железка. Точнее, шахту. Вот я выбил зомби, чтобы в шахтах быть. Это я специально шахту выбил. Смотрите, это, это, это, это задачи. Я не умер я классно авто где это шахта я без понятия возможно в следующей серии увеличу количество кстати, своих модов чтобы было еще сложнее проходить было еще больше еще больше интереса и так далее фига себе тут так тихо, о, вот этот ну, ну это не совсем вода вот вот этот роб у нас. все, все мы в шахте, в шахте мы зомби. вот мы для а для факел мне тут. нужен уголек а для уголька Опа, это что у нас такое? Это энтерперловая руда. Нам не нужно добывать эндерменов. то есть не убивать. Это очень классно. По сути я бы мог уже пройти Майнкрафт, но мне сейчас еще подготовиться. То есть подготовка мне все же понадобится. Без хорошей подготовки я ничего не сделаю, вот точно, прям, Прям сто процентов. О, там Опыта, Опыт, опыта, пузырьки. Тихо, тихо, тихо. Железо. Это, это, это я искал так. Земля, земля, земля. Мне нужно... Нет, ну, обычная земелька мне понадобится сейчас. Во. Все. Лав закрыли. рудное железо, ребят. Четыре рудных ж... рудного железа. Капец. Это что-то такое. Алмазы? Серьезно? Уже алмазы? Капец. На какой вообще высоте, ребят? Капец. Вообще, алмазы. Ладно. Мне нужно уголь. Уголь, уголь добыть. Первая серия по прохождению. Майнкрафт с сразу нашли алмазы. Круто. Хотя, возможно, это не алмазы. Но вроде похоже на алмазы. Можете точно так же с тайм-кодом писать. Алмазы это или нет. Нифига себе. Тут даже огненный порошок есть это что ват не надо идти да ребят все же я ват ват пойду я все же пойду ват чтобы просто подготовиться хорошему хорошему экипироваться то что мне я в шахте сидеть просто не буду я и ват схожу блин вот не только уголь уголь здесь а фейерверки здесь куча всяких руд, но здесь нет угля, даже железо есть, а угля нет, а мне нужен именно уголь, а без угля мне никак. Тихо. Уголь, уголь, уголь, уголь, уголь, уголь. Это еще руды есть, опасно. Тихо, тихо. Не, не, не, ничего, ничего. Схеря, все хорошо. Всё, ничего не подумал. И главное, ничего ничего не заподозрил. Просто, типа, типа я спрыг... Блин, ты серьезно? У меня походу инвентарь заполнился, жесть. Давайте землю выкинем. Листь выкинем. Это все выкинем. То есть здесь находится железо. железо еще запарковал запарковал лично здесь капец еще ниже спускаться тихо стрелы прикольно прикольно тут труды конечно ведь, вы знаете уголь вытеснили уголь реально вытеснили я капец вообще угля, угля найти не могу нигде хотя могу вернуться там в воду тоже поискать уже уголек поискать но нет а это же нет какая-то странная куда Да. Ой, тихо. Так. Что мне делать? Может, в принципе, пора завершать уже. Как? Скорее всего, пора завершать эту серию. Потому что в этой серии мы смогли найти алмазы, но не нашли.. Самое драгоценное. Уголь. Хотя у меня уголька 2 А мне двух два уголька не хватит. да плохо? А нет, ребятки, нашли уголь. Ура! Уголь! Уголь к нам пришел Да. Еще уголь. Можно вернуться с этими алмазами. Как думаете, возвращаться или, или, или все? Мне кажется, стоит вернуться. Так, посмотрим. Давай, давай, давайте здесь раз. хотя. Хотя давайте, давайте на сегодня реально закончим. Может то себе... потому что сегодня мы добыли вот такие ресурсы. Ну, конечно, здесь много чего лишнего. Давайте, давайте напоследок, ребят. Перед кольцом кремень. И видим, чтобы зомби забывал себе кремень вот нигде это не вижу ну и зомби это делают непонятно зачем ну блин, я это кремень походу, вот даже по намбится все ускорить скорее всего я ускорю понял? Слав и добычи Так Верстак, верстак, верстак Вот он, верстачок Да, мы сейчас скрафтим Сундук себе Выложим, выложим туда Лишние вещи О, какой Дубовый сундук А Точно, Точно Сундуки не открываются Выложим сюда фейерверки, выложим тростник, выложим стрелы, так, выложим это, выложим это, эндерпёрл расставим, это выложим, это выложим, это выложим себе, так, так, и семена этим выложим. все остальное можно оставить. Так, давайте печку засовываем уголь и бафаем на себя зельку опыта Ох как. все бафнули и и крафтим и раскрафчиваем себе парочку покровых носок ну и березовых тоже все так Думаю, на сегодня нам, нам надо завершать. В общем, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. С вами был я, зомби. Ну, или... ладно, ладно, с вами был я, Соник. Всем пока!